В 2017 году в жизни города Электросталь произошло важное событие. Открылся первый аренный лазер так «Энерджи-Арена». При его открытии Василий и Максим руководствовались только своей интуицией и небольшими советами от производителя оборудования, которое они выбрали для своей арены. Они построили центр, но уже в первый год поняли, что допустили ряд ошибок и недоработок. Через год они открыли свою вторую арену в соседнем Ногинске и уже основывались на том опыте и знаниях, которые они приобрели. Еще через год работы обоих арен они поняли, что ошибки, которые были допущены на первой арене, не дают их бизнесу того дохода, на который он способен. Изучив множество информации в интернете и на нашем с вами любимом Ютубе, в 2019 году они решили сделать большой апгрейд. Здравствуйте, друзья, меня зовут Василий. Я являюсь совладельцем клуба Energy арена У нас на данный момент два клуба, один в «Электростале», второй в «Ногинске». Работаем мы в «Электростале» с 2017 года, с сентября месяца. В «Ногинске» открыли также с октября, но 2018 года. Мы открыли второй клуб в «Ногинске» именно потому, что этот клуб в «Электростале» показал хорошие результаты, мы видим, что людям очень нравится, поэтому мы приняли решение, что в «Ногинске» нужно тоже открывать второй клуб так как хоть город и рядом находится но людям ехать все-таки далековато в электростале у нас больше все-таки проходит дней рождения запланированных по предварительной броне пришли к этому решению что нужно сделать апгрейд такой небольшой точнее большой здравствуйте меня зовут максим также совладелец клуба Energy арена что именно мы хотим изменить что нам не нравится в той арене, которая есть сейчас. Во-первых, вот половой покрытие. Оно темное, обычный ковролин, не э, флуоресцентный. И на нем не видно рисунков, не видно, когда игрок идет, что там на полу. Мы понимаем, что когда будет флуоресцентный ковролин, тогда общий дизайн и концепция вот наша будет намного ярче, приятнее и... Ну, интереснее будет играть. Делав клуб ногинский, мы поняли, что немного схему самого лабиринта нужно менять. Сами проходы, сама... Игра будет другая. И уверены в том, что люди это оценят. Так что же стало с их ареной сейчас? Давайте скорее смотреть! Мы наконец-то добрались до клуба Energy Арена в Электростале. Тут нас ждут люди, с которыми мы уже знакомы, ребята, с которыми мы еще не знакомы. Ребята, вы тут работаете да, да, да. вас да, не обижают, начальник? Мне все отлично. Все здорово, все классно. Ну и вот они, хозяева, они сейчас нам расскажут, покажут, что они переделали. Смысл в том, что мы хотели оптимизировать пространство, обновить арену, чтобы она была более яркая, сочная, переделать банкетный зал, чтобы он был более вместительный, комфортабельный mm -hmm. и чтобы вот то, что мы не учли, когда строили, вот, чтобы сейчас делали все это, переделали, и стало лучше. Ресепшн, Ресепшн. был да. большой, он был Пай. вот, начиная от столба вот ага. так вот сесть до туда. То есть вот этого места, здесь 4 квадратных метра, они просто терялись. А сейчас приходит, когда, ну, к нам гости, получается, они не толкаются, у них есть свободное пространство. Здесь и касса, и системный компьютер-системы. Да, тут и... все. Тут все. Тут все. Он в одном месте все включает. Многофункциональный резак. Да. У нас в клубе работает один человек, угу. когда ну, по очереди они меняются, вот, но ну, как бы, в течение одного дня один человек. И, и поэтому как бы, мы и делали акцент на, на наш клуб таким образом, чтобы не было вестинга в рамках той площади, которую угу. арендует. Чтобы была интересная арена, был обязательно банкетный зал. И один человек мог совмещать все это. Соответственно, обновили дверь, угу. видите, сделали вообще в целом арену в стиле аватар и обновили банкетный зал. Здесь у нас теперь комфортабельные посадочные места, большой стол. У детей, когда они к нам приходят, празднуют, дальше могут поиграть в Kinect, ну, в, ага. в Xbox. Для взрослых есть караоке. И вот недавно сделали дискотеку. Вы поняли, да? Это баннер, то есть это баннер, напечатанный под размер стола, забрендированный. То есть ну, она же многоразовая, при этом красивая, праздничная скатерть. Она у вас ну, одна или их несколько. Ну, Мы Делайте это... в тематике. У вас же есть Алабар. ведущие, у вас есть аватары, а, железный человек. Да, Тут еще космодесантники. Хороший, хороший, хороший. То есть у вас есть пакетные предложения. Вы берете, да, делаете пакет с железным человеком и добавляете тематическое украшение банкетного зала. То есть здесь Energy Arena, здесь пара, там, шлем... железный человек, такой бац на весь стол. То есть прям поп! Видите, как полезно, когда Петр приезжает. Тематический. Но удобно. это режим более такой, когда уже вот начинается какая-то движуха. Ну, да. а, а когда, соответственно, обычный... столом сидят, ну, отдыхают, кушают, то в обычный цвет. Обычный а а режим, У -у -у. пожалуйста. Все, то есть просто освещение прекрасно. Да. А по а климату ну, тут как? кондиционер ну то есть если холодно то он спадает да да да конечно Все другого отопления нет другого нет но тут никогда холод зимой не, было. не было было жарко ага. поставили кондиционер от вопроса опал. Что, что касается наших гостей здесь они приходят вся еда у них с собой ага. у нас акцент как бы как я уже сказал домашнего да, такого клуба. И получается, они приходятся и до с собой, экономии раз, не где-то там заказывать. Да. Вот. Есть микроволновка, чайник. То есть, еще раз повторюсь, что угу. у нас получается дешево и сердито. А вы не предлагаете заказать? Ну, то есть, э, вам же ничего не мешает. Приходите со своим, пожалуйста, но если хотите, у нас есть партнер такой-то, условно найти какую-то пиццерию здесь рядышком, которая будет поставлять вам еду с условной скидкой 10% для гостей и еще платить вам комиссию еще 10%. Я всегда смотрю со стороны, что, ну, сейчас люди достаточно ну, не то, что избалованы, да, они привыкли к хорошему сервису. И если им давать возможность, что они к нам приходят, мы полностью снимаем им головную боль по организации праздника. То есть они у нас берут развлечения в виде лазертага, аниматоров, э сервировка стола, еда, напитки. Они ни о чем не думают. То есть их головная боль. Мы э продаем им не только эмоции, но еще и решение их проблемы. Пойдемте на арену. Аватар? Почему аватар? Почему именно такая тема? Почему аватар? Мы выбирали такую концепцию, чтобы была какая-то знакомая людям, во-первых, да, а во-вторых, очень яркая. Нам так показалось, что это то, что нужно. У них такая вот тематика очень э, сказочная, такая яркая. Вот все флюрное, все светящееся. Учесть то, что у нас было два клуба рядом в соседних городах, наших, mm -hmm. да, и обе, оба они были э, космической такой тематике, mm -hmm. то оставлять две космические тематики, конечно, совсем... Да, да. Ох ты! Вот это вот... Да, вот это я нашел Это я нашел местечко. Мы, кстати, его обыграли таким образом, чтобы тут никто не пробегал никогда. Ну да, вот эта вот ниша, она спасет, но вот это я бы тоже закрепил. Поэтому схема вот, а она, она, должна быть, видно, она должна учитывать эти места где есть, если вы посмотрите вот сюда литочку. вот эта история вообще интересная. это стринглер который mm -hmm. нас mm -hmm. заставили вывести mm -hmm. вот. ну, защитить а, воздуховый да, вот да, этот да. уровень он должен быть ниже этого уровня соответственно мы решили поставить сюда столько. Да, иначе это было бы Мало того, что его же можно сорвать, Конечно. тут польет. Это тоже печать, как в Ногинске, да. на ткани? печать на специальной на ткани. Ну, то есть художники вам здесь или вы сами разрисовывали перегородку? Вот это разрисовывал я сам. А, -а, -а. а все. касаемо стен, это все делали дизайнеры на даже компьютере. Сам? Ну, трафареты мы Какой делали. талантливый. Один грибок даже моя дочка нарисовала. Да ты что, покажешь? Пойдем. Я помню, где он. Слушай, ну талантливо. Да, Круто, надо да, тоже да. что-нибудь самостоятельно нарисовать и все в центре, чтобы там, приходить приходили. говорить, а вот это я нарисовал. Вот мне нравится картина, самая клевая плевая. Пойдем, пойдем. А, еще покрасили, да, немножко, чтобы привлечь внимание, что... Да, да, да, чтобы ее было видно, что на него картина справа, от нас такая. Перегородки Сказать. здесь так же, как там, не прикручена. Причем прикручены. Здесь все а, а в Ногинске прикручены. Тоже прикручены. Да, да. да, да. Всё, просто помню, что тогда да, да, да, закручены там, где их можно сдвинуть. Угу. Где вот они стоят и друг друга держат, там в ну, а еще массивные конструкции. Да, массивная сдвинуть. большая, она не упадет никогда. Угу. Там мы прикрутили только концы. Музыка стояли вот здесь, в углу у нас на полу были обнесены да. стойками. На них до этого стойками обнесли, обнесли их после того, как на них стали залазить и ага. стрелять сверху. Вот, вот повесили их наверх. Соответственно, а, никому не, не мешает. Э, а звук качественный нет. звук. Ну да, звук сверху-то получше. Кваралин? Угу. Вот здорово. Кворалин. Вы, наверное, такой же заказываете. Его, да. его нам делать там один-два, а -а -а. наверное, постущика. По времени игры. Сколько длится у вас, одна игра? У нас игра длится 12 минут. 13 минут. Да. Раньше было 15. И не укладывались люди, которые. Брали игру на час, то есть они занимали там больше полутора часов по времени, потому что каждая игра 15 минут, объяснение режима игры, объяснение, там объявление результатов игры. Отдохнуть, попить, потом опять играть идут. Вроде те же 4 игры, но по времени занимают больше, и не совсем удобно, даже как для клиентов, так и для mm. нас. И сделали, по 12. сделали по 12, в принципе, теперь укладываются где-то в час 15 то да, они уже точно. По сделать, сделайте по 10, будете укладываться в час. У, У нас Идиот. за час да. играют 4 игры, да. и это, это всегда это стабильно. Этому способствует не только весник, этому способствует еще скорость запуска игры. Да. Режимы, какие самые, кроме снайпера, захват контрольных точек. Есть режим, делают вот ограничено количество патронов, есть режим Dead Match, ну, кажется, На выбывание? Да, то есть так, жизни кончились. Да. У вас есть вампиры, а я есть а, зомби. Да. Какие из этих режимов ваши? Ну, в смысле, вы сами придумали. Ну, все? все? В целом а. все они как бы были и изначально в программе заложены, но там были разные другие настройки, которые мы тестировали и подбирали под себя. Потому что, допустим, там 30 жизней это слишком много, угу. 20, это много. Мы ставим в среднем там, там 3-5 жизней, максимально 5. Скажите мнение эксплуатант про оборудование. А то, после, кстати говоря, ровно год назад я был у вас. У нас был первый выпуск, 1 ноября, 7 ноября мы выпустили ролик про Ногинск. То есть вы были первая площадка, куда мы поехали. Мы были еще зеленые, неопытные, не знали, что говорить и что делать. И поэтому тогда мы вообще ничего не спросили про оборудование. Это, наверное, был самый часто задаваемый вопрос и комментарий. Почему ничего не сказали про пушки? Скажите про пушки. То есть я с форпостом не работал. Да? Расскажи свое мнение: что нравится, что может быть не нравится, что хорошо, что плохо. 2,5 года назад мы первые комплекты купили, пользовались чуть менее года. Вот эта вот э модель предыдущая. То есть, у них сейчас, если не считать, которая совсем новая выходит, там прототип то это предпоследний, то есть тут -то экраны пока еще не цветные. Мне нравится, как выглядит сам тагер. Плюсы именно вот этого дисплея, мне нравится, что здесь много показателей. Тут отображены и жизни, и патроны, и обоймы, и попадания, и очки, и убийства, и смерть. Датчиков много. Раз, два, три, четыре впереди, и три датчика сзади. Из минусов. Из минусов, ребят, ну, вот этот вот колпачок резиновый, он почему-то со временем весь растрескался какая-то резина некачественная или что он некоторые прям трескаются все разваливаются один не горит он не горит из-за того что там диодики он не горит или того, он где-то отошел наверно проводок там такой шлейф uh -huh. большой 40 пиновый по моему uh -huh. и бывает что он где-то отошел и либо допустим между какими-то из, из диодов обрыв uh -huh. и нашел и соответственно они все не горят бывает ну, часто ломаются кнопки вот эти Включение, допустим. Hmm. Кнопку а, кнопка. Мы, мы, мы меняли. Во время игры не выключается? Бывает, выключаешь? что очень маленькие дети, когда ага. при, присаживаются, она у них на спине, он присел и пяткой нажал, и выходит, не работает. Но мы уже знаем причину и сразу Если говорю, включаешь, включаешь, она сразу добавляет. Да, он сразу обратно в игру, очки не слетают. очки. То есть, все держишь. в этом плане нормально. О, поймали. Что случилось? Дед, давай, показывай. Что шумит? Произошло вот такое вот. То есть, включился моторчик, корпус тоже. А, вибромоторчик. вибромоторчик? Угу. И вот он будет так вибрировать, пока, ну, не пока его не перезагрузишь. Не знаю, с чем связано. У -у -у. Обращались, говорят, что это программная ошибка, и скоро они ее исправят. перезагружать все нормально. Все нормально. Ну еще из минусов, это. да, скажу сразу, пока мы смотрим на это дело, а, очень некачественный а, вот этот материал а, корпусов. Почему-то он весь трескается. Не знаю, ну, при почему. большом затяжении, наверное. Ну, мы, не, конечно, вот эти да, вот да. моменты мы вообще никогда Все не, не разбирали. Никогда. Вот только задний блок мы могли разбирать, смотреть, что-то вот здесь вот не лазили. Имена Зайли. вбиваете всем всегда. Конечно, обязательно. Что? Обязательно. Я, кстати, слышал где-то, что есть а, такая вот доп. услуга, а, игра под своими именами. По-моему, даже у вас, здесь да? У вас, То есть можно без имен без... сыграть, можно с именами. А в чем трудность? Время? Ни в чем. Ну да, но у нас, скорее, у нас очень много заточено на скорости запуска, то есть пока ты вбиваешь имена, ты теряешь время, люди не играют, то есть им гораздо важнее, когда им просто понять какого они номера, когда у них перед глазами на экранчике их номер написан, то как бы им в принципе не важно свое это имя или нет, а для тех кто играет у нас постоянно, есть карточки постоянных игроков, это... они логинятся перед игрой и как бы им вообще не надо вбивать эти имена. Вот каждую игру когда ты отыграл, любую игру, если залогиненный, то здесь вся статистика, то есть Вместо распечаток для игроков, которые играют постоянно, все есть в телефоне а у него да да да и соответственно здесь uh -huh. есть вот оно первенство приложение это, в да это первенство оно есть с фильтрами по городам по uh -huh. клубам то есть можно посмотреть кто лучший игрок в таком-то клубе uh -huh. или в таком-то uh -huh. городе это уникальные игроки да да и это все никнеймы, так это так все залогиненные игроки со, с под своими никнеймами я вот big big boss big boss. я на десятом месте, мест. видишь uh -huh. да а те кто вот э, топе получают какие-то бонусы они, uh, у вас и, наверное, иногда да, но, как правило, они все очень, как это сказать, активные подписчики нашего канала, им хватает бонусов, потому что они во всех конкурсах принимают участие и все призы забирают. А никогда не слетает ну, вся эта данная? Вся. Нет, она на трех серверах дублируется и, не дай бог, что-то слетит. Мы, кстати, для себя сейчас тоже разрабатываем интересную идею, так и предложение. Обратный отчет ты имеешь Да, да, Да, да. да обратный отчет. То есть, что мы хотим? Чтобы у нас увеличился трафик тех, кто не в праздники <связать> пришли, просто а просто пришли и... поиграть. Будет обратный отчет. То есть, смысл в том, что э, ты, допустим, заходишь на сайт <связать> на наш, видишь там, что сегодня в 14.30 начнется игра. <связать> <связать> Уже записано 7 игроков, Осталось 5 свободных мест и возраст игроков там, от 7 до 10 лет. То есть очень важно видеть возраст, mm -hmm. с кем ты будешь играть. И они спокойно на сайте оставляют нам заявку, администратор тут же ее видит, подтверждает, им приходит смс, все, мы вас ждем. И они добавляются везде и обновляются данные. Приходят сюда вовремя и уже знают, с кем они играют, mm -hmm. против какой возраст. Вот. Это раз. так можно записаться на любое время, или вы будете какое-то определенное те, время. те времена, которые администратор выложит, угу. вот именно на них они и записываются. То есть у нас есть окно между бронями, два часа. Угу. Администратор выложил это время, вот, и у нас есть шанс получить тех клиентов. Угу. Ну, грубо говоря, как сходить в кино. Могут Не, прийти это, и уже это точно место. знают, угу. что они сыграют, и такие-то такие игроки будут. И плюс, вот в торговом центре Ногинска у нас будет выведен еще телевизор, там пациент mm -hmm. будет выведен, где food, food вот И там будет на ТВ видно. Поскольку начало, что там обратный отчет будет меняться, цифра. Вот. И вся та же самая информация. Прикольная мысль. Надо взять на заметку. Собственно, как и год назад, мы возвращаемся в Москву по Горьковскому шоссе. На этот раз из электростали, не из Ногинска но с теми же приятными впечатлениями. Классные ребята, классные клубы, действительно ä, правильная реновация лазертак-центра с правильным подходом. Не светящийся ковролин заменили на светящийся арена стала яркой, комната банкетная, уютная, комфортная, много пространства, есть водичка. Ну, нет кухни, ну и ладно. Поскольку под роликом год назад э, один из самых часто задаваемых вопросов был, почему ничего не сказано про оборудование, то в этом ролике мы уделили отдельное внимание оборудованию форпост, которое мы уже не раз освещали в наших выпусках. Попробовали поиграть в него еще раз. Э, на этот раз заметили во-первых, э, очень сильно рикошетит оборудование. Э, даже на уменьшенном Уменьшенной силе излучателя То есть, как мне объяснили ребята Это настраиваемый параметр То есть, его можно настроить Силу инфракрасного излучения Но даже на 10% На слабом излучении Все равно рикошетит Рикошетит от стен, от пола Ну, наверное, дети этого действительно не заметят Но для взрослых вот, В режиме снайпер Который ребята сами придумали это замет Мы заехали на парковочку, просто очень голодные Поэтому, ребята, извините, мы закончим этот выпуск таким образом Помимо рикошетов, я заметил, что очень широкий инфракрасный пучок Так называемый То есть, в принципе, можно особо не целиться И как бы, спортивной составляющей в этом оборудовании, на мой взгляд, нет совсем Что удивило и порадовало Ребята пишут режимы, ребята исправляют режимы сами Но, что непонятно, это производитель по сути, вот со слов ребят, не сделал ну, ни одного режима, который бы они использовали без изменений. Ну, на мой взгляд, это странно, но, опять же, если есть возможность а, вносить изменения в режимы, и, пожалуйста, настраивайте их под себя, это, это плюс. Рекомендую всем, кто живет в Электростале, сходить поиграть. Пишите в комментариях, какой клуб вам нравится больше, клуб в Электростале или клуб Ногинский. Выпуск про Ногинск появится сейчас вот здесь. Вот здесь вот в уголочке. Очень интересно ваше мнение, где вы были, может быть, где не были, какой клуб лучше, где интереснее. Что правильно у ребят, что неправильно. Также скажу вам, что у ребят планируется турнир. В конце ноября можете перейти к ним на сайт или в группу ВКонтакте. Мы ссылочки оставим в описании, где можно записаться на турнир, принять участие. Не забывайте, что у нас идет конкурс на наше одногодие, как это называется, на один год существования нашего канала. У нас идет конкурс, э, так что пишите в комментариях к нашему предыдущему выпуску э, ваш идеальный лазертак. Может быть для кого-то идеальный лазертак это как раз вы в электростали. играйте в лазертак, смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Go! Lazy Tag!